Я лучший в мире, или, по крайней мере, в России, специалист наслаждения коллекторского дела. А, я обращаюсь к шарке. Шарке много кто пытался, и практически ни у кого не получилось. Практически ни у кого не получилось сделать это. Выбить из тебя, из твоего сучьего рта, из твоего акульего, дерьмового существа долг. Это ты, это я. У меня получится, детка, я процентов выбью из тебя долг. Я без всяких сомнений сделаю это дважды или трижды, сколько я захочу, сколько я захочу, чтобы я как самый-самый-самый сасный самый, самый коллектор забью тебе стрелку. И мне наплевать, что твой акулей, мини-мозг, твой совершенно помойный рот акулей мне скажет. Срочно стрелка в лесу на вуходонасора рядом с гельятиной Гран-Гильона на 43-й. Я знаю, что ты как Шарки любишь 42-ю, а я люблю 43-ю. Со мной Макс Фадеев. Он мне поможет. Приходи. <музыка> Танец коллектора! Я пришел сюда для того, чтобы выбить очень классный дом, потому что ни у кого из коллег не удалось сделать это! Сделать это, сделать это, да, о, о, о, потому что все бездарные, кроме меня. меня позвал лучше бы лежал на диване пил водку слушай я и так герой я уничтожил летающих акул и снеговиков что мне нужно нет нет позвал позвали выбивать долги из какого-то шарки водку принес хоть нет она в магазине в магазине да ну, шо? я извини конечно, я слишком трезвый, чтобы э, вступать в бой с этой очередной акулой, поэтому сейчас я короче в магазин пойду, пойду в магазин и вернусь, как вернусь, так и, так и вернусь. Я пока не выпил водки, я, я не буду ни с этими аккурами бороться ибо на трезвую голову. С такими существами бороться нельзя. Ой, все, пошел. а шарки нет это не шарки Нельзя целиться в небеса. В небеса могут пролить дождь. И тогда эта акула смоется! Дерьмова. Ты спрятался тут? Я знаю, что ты зимнеустойчивое существо. Любишь зиму, да? Вот этот сугробик, это Шаркина, я сильнее, и умнее. Я буду медленно. О, да! Нет! Нет! Нет! Да! деньги, сволочь! Гони деньги! Давай, давай! Дула! Он чуть-чуть укусился. Это, это... О, кровь берется. Кровь берется. Говори где? Говори где? Говори, да, Шарки, миленькая, скажи где, скажи недоброму парню-коллектору, скажи, детка, я хочу тебя, чтоб ты сказала это. теперь ты полностью в моей власти, я надену на тебя шапочку, на твой хвостик, Пселка. Давай сажри меня, я целые зубы, я без смертный коллектор, на, наслаждался, поискал счастье, на твой милкий глаз, я направляю это ружье и, так, что, стой, стой, стой, ничего не делал, я сейчас пока проверю патроны, я пока проверю патроны, я пока проверю патроны, я пока... <скрыт> Магазин закрыт! Нету водки! Нету водки! Эй! Коллектор! Супер-пупер коллектор, ты где? Я чё, зря бегал в магазин что ли? Ой, Шарки, это ты. Ты Шарки, да? А, слушай, а зачем меня позвали? Я что-то уже забыл, пока в магазин бегал. А -а -а. Ладно, только время зря потерял. Чтоб я еще раз поищу на частный вызов, желаю подзаработать Нет, Не припрусь Лень! Лучше бы лежал дома сейчас Или смотрел телевизор и пил бы водку А так все, только время потерял Ладно, пошел я, даже тебя трогать не буду Ты не снеговики и не летающие околы Я выбью долг из Максима! Долг с Максима! Долг с Максима! Подево! То есть из шарки? Да.